Это руками. Слезы. Мои мысли это твои слезы А мои розы это твой кайф Без любви наши сердца в морозе Мы поджигаем очередную лайф Моя печаль это твоя помада На раскрашенных слезами ресницах Давай разложим все чувства по фактам И в небо улетим как птицы Моя грусть это расставание с тобой Все следы запутаны в тумане Нарепите очередной трек мой Мы все погубили сами Моя радость это боль твоей души души, Той, которая на дне океана Прошу поджигай, а не туши Тот мир, которого без тебя мне мало Моя боль это осколки от разбитого Не помню в который уже раз Истина в вине уже налита Капали слезы с твоих глаз. Капали слезы с твоих глаз. Капали слезы с твоих глаз.